Александр Кучеренко, директор по устойчивому развитию компании Detec. Это сегодня, наверное, один из самых интересных и новых трендов. Копия всегда хуже оригинала. На украинском рынке с этим есть некая катастрофа, будем говорить прямо, да? Я никогда не буду инновационным. Вы попробуйте людей скопировать, это сложно. И это же ловушка. Ну, это очень женский ответ, но очень честный. Многие руководители превращаются в такие памятники. Чара-чар тоже очень часто грешит. Да я не могу, я пожары тушу. Мы покупаем у сотрудников что предыдущего. Как не хайповать в этом Этой теме. Но вы представляете, как это сложно? Начни с себя. Саша, приветствую тебя. Привет. Искренне очень рада, что ты вновь будешь нашим спикером уже на шестой People Management конференции, которая состоится 16 апреля. И я хочу тебя представить нашим слушателям Александр Кучеренко, директор по устойчивому развитию компании Detec. Александр, что такое устойчивое развитие, по вашему мнению? Это сегодня, наверное, один из самых интересных и новых трендов, который есть не только в управлении персоналом, вообще в управлении организацией как таковой. Не секрет, что многие бизнесы дают результат на какой-то короткой перспективе и потом либо превращаются в системный бизнес, который дает гарантированный результат и имеет постоянную некую кривую развитие, либо же этот бизнес ходит на нет. Вот мы говорим о том, что новым трендом сегодня компаний – является не просто получение результата сиеминутного, а обеспечение такого длительного, системного, серьезного, поступательного движения. И это крайне важно, поскольку в данном случае мы говорим про некую социальную ответственность бизнеса, про ответственность перед... Не только перед социумом, но под окружением, под этим мы понимаем и экологию, под этим мы понимаем и местное сообщество, под этим мы понимаем в том числе и локальные общины и так, общины, и так далее, и так далее, и так далее. То есть бизнес становится не просто игроком ради получения эффективного результата, а также и социально значимым объектом. Насколько я сейчас наблюдаю, Академия ДТЭК помогает украинскому бизнесу и сама же посещает западные компании, перенимая их опыт. Насколько модель западных бизнесов применима в наших украинских реалиях? Очень хороший вопрос, потому что, наверное, самый важный момент — калькировать опыт невозможно априори. Либо если мы его калькируем, то мы уже проигрываем по сравнению с тем, откуда мы калькируем, потому что копия всегда хуже оригинала. Понимая при этом, что если мы эту копию берем, то оригинал уже ушел значительно вперед. Но какие-то тренды, какие-то ключевые вызовы, какие-то ключевые, ну, может быть, инсайты, конечно, важны. Вы приезжаете домой после того, что вы увидели, и это провоцирует вас на дискуссию, на внутреннюю какую-то, ну, такую работу, которая позволит организации быть более эффективными. Ну, например, что мы увидели для себя интересного, когда мы поехали в долину? Если возьмете наиболее знаковые компании сегодня, такие как Google или такие как Facebook, меняется концепция лидерства, меняется концепция управленца как такового. Сегодня лидер-управленец превращается в человека, который позволяет команде добиться большего результата, нежели каждый отдельный исполнитель вместе взятый. То есть лидер — это человек, который устраняет препятствия на пути движения команды. То есть он находится за кадром. Мы привыкли к лидеру какому? харизматичному, яркому, который доминирует, который ведет за собой. И, наверное, это имеет место быть, но в современном мире, когда мир стал технологичным, сложным, когда нет ответов на правильные вопросы, а есть вариативность очень высокая, лидер – это тот человек, который обеспечивает результат команды, создавая наиболее благоприятные условия, собирая необычных людей, нестандартных, у которого нет такого понятия как микроменеджмент, который страдает очень сильно украинский бизнес. И вот такие инсайты для нас были очень важны, то есть мы четко поняли, куда мы должны двигаться, что мы должны менять в себе. Поэтому я всем очень советую, Академия, где очень много как раз работает в этой области делает, Делать такие визиты, особенно для топ-менеджеров, не только в Долину. Сегодня очень много технопарков за рубежом, в Китае, в Долине, в Европе, где вы можете посмотреть, что ваши коллеги, что ваши партнеры сделали интересным, и что из этого может быть взято за основу, либо для дискуссий внутри каждой организации отдельно. Любое лидерство начинается с доверия. Очевидно, что на украинском рынке с этим есть некая катастрофа, будем говорить прямо, да, в отличие от западного рынка. Как ты считаешь, как фундаментально мы можем изменить э, такое понятие, как доверие, и как сотрудники могут доверять своим лидерам, как лидеры могут доверять своим сотрудникам, и вот эту вот связь улучшить. Потому что у нас в априори люди не доверяют друг другу, а потом с помощью чего-то у нас проявляется доверие. В Европе же там и в Америке совершенно наоборот. Тебе доверяют по умолчанию до тех пор, пока ты не ошибся. Как изменить вот эту вот историю с трастом? Ну вот мы возвращаемся к базовым вещам. Базовые вещи состоит в том, что мы очень часто анализируем следствия, а не причины. Если мы посмотрим на все инновации, на все вызовы, на весь меняющийся мир, в основе всех этих вещей находится культура, изменение корпоративного кода, и не только корпоративного, культурного кода. И когда мы говорим про вещи, которые являют, о которых ты сейчас сказала, про доверие, про трассы и так, так далее, это часть элементов культуры. И вот если вы посмотрите на то, что происходит в Долине, что сделали большинство компаний? Они взяли, по сути, ту, ту микрокультуру, которая была в Стэнфорде, и разложили на те вектора, которые удобны для них. В основе этой культуры студенческой как раз и было доверие, право на ошибку. Потому что если вы не декларируете право на ошибку не подтверждаете своими действиями, вы можете забыть про инновации. Вы можете забыть про дискуссии, вы возвращаетесь к теме такого харизматичного лидера, который отвечает за все. И тогда тема «траст» вообще невозможна априори, потому что «траст» предполагает, что мы вместе проходим некий путь. Под слово «вместе» означает, что мы можем вместе совершить ошибки, либо у вас есть право на ошибку. И поэтому, если лидер, если руководитель организации, если собственник организации, генеральный директор хочет, чтобы в компании начались серьезные изменения, то первая очень важная составляющая — начни с себя. Есть хорошие в хорошем менеджменте правило, прекрати мне говорить о себе, твои поступки кричат о тебе. То есть если я не меняюсь в поведенческом каком-то коде, если я не допускаю права на ошибку, если я не признаю критики, я никогда не буду инновационным. И сегодня для собственников бизнеса, для CEO бизнесов это очень сильный культурный код. Потому что или они создают эту культуру, или они дают возможность для реализации этих вещей, или нужно понимать, что не будет устойчивого развития, будет короткий путь. Мы создали компанию, у нас есть хорошая идея, мы выстрелили и мы исчезли. И, к сожалению, это одна из основных проблем локального бизнеса. Потому что от хорошей идеи до превращения идеи в систему, в организацию, нужно пройти фундаментальное, серьезное культурное изменение, поменять культурный код. Вот об этом. Тогда появится траст, тогда появится доверие. Иначе, если этого нет тогда мы четко понимаем, что это короткий путь. Расскажи, как коммуницировать корпоративную культуру? Ведь корпоративная культура — это не только то, что ты повесил на входе в офис, как твои ценности. Это то, о чем говорят сотрудники в курилке. Это, наверное, один из самых важных моментов. Любая культура меняется медленно. Ее невозможно изменить при помощи декларации. Декларация — это только часть каких-то вещей. Мы анонсируем нечто — визию, миссию, культурный код, ценностный набор, модель компетенций. Вопрос следующий, очень важный. Между нашей декларацией и нашим поведением есть разрыв или нет? Вот если мы говорим про Facebook, то при всей своей сложности персонали Цукерберг каждую неделю общается со своими сотрудниками. Он выходит на площадь и общается со своими сотрудниками. Они задают разные вопросы, в том числе и дурацкие. У сотрудников есть право задать дурацкий вопрос. Они не боятся быть глупыми или выглядеть глупыми, потому что это часть нормы. И если это часть вашей нормы, то вы привыкаете к абсолютно неожиданным, нестандартным вещам. Но вы должны дать шанс этому. Это значит, что нравится вам, не нравится, комфортно вам, удобно. Вы как руководитель вы обязаны не просто декларировать какие-то ключевые культурные паттерны, а ими соответствовать с точки зрения своих действий, Поступка, потому что люди каждый день проверяют, это ты говоришь, это ты делаешь, это совпадает или не совпадает. И если не совпадает, возвращаемся к теме доверия. Значит, это дабл standard. Это для тебя, а это для нас. На этом строится 99% ошибок, которые потом приводит к неэффективности, к саботажу, к невосприятию. Но когда мы говорим про лояльных людей, про вовлеченных людей, эффективность которых значительно выше, это подразумевает, что я искренне делаю то, что я хочу. А это предполагает определенную культуру, поощряющую и право на ошибку, и столкновение разных точек зрения. Кстати, инновации-то рождаются именно по соединению разного, а не созданию абсолютно одинакового. Вот тогда это все вокруг одного и того же, вокруг культуры, вокруг лидера и культуры, и лидера как человека, который задает не только ну, какой-то моральный, какой-то ценностный набор, а и соответствует этому всему. Как научить людей задавать вопросы? Ведь чаще всего люди, ты правильно сказал, боятся задавать вопросы, чтобы там, не выглядеть глупо. Это раз. И что происходит, люди начинают додумывать. Чтобы не было вот этих вот фантазий, как научить людей задавать вопросы? Я не бояться. Я бы сделал даже шаг назад. Вот если э, посмотреть на последний э, довоз, какие ключевые топ-скилл должны быть у людей в ближайшее время? Одна из них вещей — это то, что называется creative thinking, и одна из важных составляющих — это то, что мы называем умение слушать. Первый шаг, даже до того, как ты начинаешь говорить, — это научись слушать других, научись слышать людей вокруг тебя. У нас же очень много руководителей слушают, но не слышат. Хотя это базовая вещь. Прежде чем я начну что-то говорить, я должен научиться понимать людей вокруг себя. Себя, естественно, и людей вокруг себя. Научиться слышать этих людей. Тогда и моя коммуникация будет более правильной. Но если я, у меня нет эмпатии, если я не вовлечен в дискуссию у людей с точки зрения восприятия, эмоционального восприятия, то меня тоже не поймут. И это все звенья одной цепи. Сегодня, наверное, радикально в обществе поменялось ожидание от лидера недостаточно быть просто там харизматическим «данко». Это вчерашний день. Вы не можете в современном мире иметь ответы на все вопросы. Impossible. Мир настолько сложный, настолько быстро меняющий, настолько технологичный. Вам нужна команда единомышленников, которые вместе с вами пройдут этот путь, которые делегируют определенную, ну скажем, свою боязнь, свои какие-то переживания, свои какие-то опасения, в микрокультуру, которую лидер создает, он дает условия для того, чтобы эти люди разные в этой среде находили правильное решение совместно. А Это предполагает умение слушать, эмпатию, эмоциональную вовлеченность. Не предоставление фидбэка при увольнении и при назначении, mm -hmm. а как регулярная норма деятельности. То есть сейчас принципиально поменялся подход к лидеру, и он становится более человечным. Вы больше не ну, какой-то, знаете, там, military офиса. Все больше и больше требований к лидеру, как к человеку. К тому, что мы проводим на работе все больше времени. И если я работу воспринимаю как с 9 до 6 или с 9 до 8, то это большое горе. Потому что если вы посмотрите наиболее эффективные компании, они не работу вам продают, они а образ жизни вам продают. Поэтому люди креативят. Поэтому люди чувствуют себя вовлеченно в очень многие интересные вещи. В Фейсбуке никогда не забуду, когда парень, который нас водил, он не сказал: я меняю это отдел на другой, потому что в этом отделе задачи, которые стоят, недостаточно глобальны, и я не чувствую свою вовлеченность в изменение жизни на Земле. Я говорю, у тебя все нормально? Ну ну то есть, ну, Все хорошо, как бы, ну, это же работа. Он говорит, не, не не Я должен понимать, что то, что я делаю, приносит реальную пользу. Лично как, да? я должен ощущать этот Когда мой? мы это слышали 25-летних? А если мы говорим про вот этих вот современных, ну, ключевых, новых там поколений, поколения Z, вот это, это, миллениалов, так они все время об этом. Услышим мы их, тогда эти люди к нам придут, Не услышат, значит, они будут в Цукерберг уезжать. Кстати, очень многие из них сюда готовы вернуться. Было бы куда. Потому что поработав в такой культуре, вернуться сюда, в административную, директивную, невозможно. Мы поэтому Академию разместили в Юнити, где, по сути, в Украине есть, но ну, некое свое, свое такое специальное культурное окружение, mm -hmm. где есть такие зачатки того, что, ну, по сути, создаст новую атмосферу, где люди общаются между собой, дискутируют, где миллиона разных форматов. Поэтому Академия является частью, или, как мы говорим, резидентом юнита. И мы надеемся, что вот эта культурная данность, она позволит нам получить принципиально другие э, дискуссии, принципиально другие интересные выводы. И мы хотим быть частью вот этого всего. Можем ли мы конкурировать с мировым опытом? Я думаю, что мы не только можем, мы даже должны конкурировать, потому что для сегодня география не является ключевым фактором с точки зрения бизнеса. Ведь очень много украинских бизнесов становятся достаточно знаками на международной арене с точки зрения продукта, с точки зрения креативности. Просто если мы посмотрим западный мир, чем они хороши, они умеют все-таки сделать ну, некую такую систему, Управление бизнесом, как с точки зрения хардовой части, так и софтовой части. <coughs> Чем украинские бизнесы хороши, мы очень необычные, креативные. Но как поженить креативность и систему, это, наверное, ключевой вызов на сегодняшний день. Потому что если нам удастся наше инновационное решение, нестандартное решение, сделать устойчивым, развивающимся бизнесом, это будет бинго, это будет, по сути, наверное, секрет успеха. Что для этого необходимо? Три да. вещи, которые необходимо, наверное, Зрелому управленцу на сегодняшний день для того, чтобы развивать такую модель ведения бизнеса. Но первое, мы говорим про управленца как такового, который стоит в центре этого всего. Поэтому ему нужно разобраться прежде всего с собой, со своей парадигмой лидерства, со своими знаниями с точки зрения управления. То есть первый очень важный момент — это, по сути, лидер как таковой. Только современные лидеры, да, поскольку бизнес является, по сути, проекцией внутреннего сознания лидера. Поэтому лидер сегодня должен меняться, постоянно учиться, постоянно челленджить себя. И поэтому первый очень важный посыл — это лидер как такой. Второй фактор — это люди. Я могу получить технологии. Я, кстати, китайцы очень хорошо копируют технологии, в пять раз эффективнее, чем в Долине в том числе. Быстро, и дешево. Поэтому если мы будем конкурировать в технологиях, мы не, конкуренты. Да? Но мы, мы не конкуренты с китайцем. Кстати, «Долина» теряет людей сегодня. Очень многие уезжают в Китай, потому что там платят больше. Китайцы довели идею копирования до максимума. Вы попробуете людей скопировать, это сложно. Вы попробуете создать культуру, в которой люди крепят, это тоже сложно. Поэтому второй фактор очень важный — это те люди, которые делят, делают тебя сильнее, но и челленджит тебя, которые вместе с тобой проходят этот путь. И третий очень важный посыл, это когда есть я, есть моя команда, понять, что нас объединяет, что нас может сделать сильнее и найти наши личные ответы для себя, для этой команды, для себя лично. Тогда получается принципиально три важных составляющих. Есть человек, который двигает эту идею, есть команда, которая ему помогает, и нет, закрыли для себя все вопросы, связанные зачем, почему, когда, с каким продуктом, какая наша миссия, видение, цели и так далее, и так далее, и так далее. Вот три базовых составляющих, только они не константа, они все время меняются, они флексибл. Как научить э, лидера сегодня постоянно учиться? У меня такое ощущение, что вот это как с, англий, с любым знанием, как с английским языком. Если у человека нет желания, его можно насиловать, учить, на курсы гонять, ничего не происходит. То есть первый очень важный посыл. Если человек чувствует себя лидером, если у него есть амбиции определенные, то первый очень важный момент он должен принять. Теперь обучение — это норма, жизни каждый день. Мы будем учиться всю жизнь, до гробовой доски. Потому что так все меняется быстро, что все наши знания устаревают крайне крайне быстро. Поэтому сегодня вопрос, учиться, не учиться, не стоит. Если вы не учитесь, не менять, вас уже нет. Нужно только подождать. Вот и все. Огромное количество компаний с большими супер именами исчезло за последнее количество лет. И я думаю, что это такое начало пути. Потому что меняется все. Меняется скорость, меняется решение, меняется культура. И ты либо вот в этом всем либо ты в игры. Вот вся история. Поэтому вопрос обучения изменений — это вопрос выживания. И это же ловушка. Когда ты предлагаешь управленцу учиться, он говорит, а у меня на это нет времени, потому что у меня микроменеджмент, и операционка меня заваливает. Да? И при этом ты предлагаешь человеку вырваться из рутины повседневных задач и чему-то обучиться, а он говорит, а я не могу, я пожары тушу. Как вот эту вот историю, с чего начать, управленцу, чтобы… Исправить, начать исправлять, даже не исправить, а начать исправлять. Ну, я где-то прочитал в интернете очень хорошую фразу о том, что количество а, там, встреч в день, как и сумасшедшая занятость, это обычно признак того, что мы чего-то боимся. Мы за своей сумасшедшей занятостью микроменеджмента прячем страх. Мы прячем просто страх. Это базовая человеческая составляющая. Мы боимся быть глупыми, боимся потерять то, чего у нас есть. В этого света мы перестаем быть эффективными. Если, кстати, посмотреть на ЧАР, ЧАР тоже очень часто грешит этим, потому что мы покупаем у сотрудников что? Предыдущий опыт. Там ты был успешен, там ты был хорош, но не всегда на новом месте ты будешь столь же хороший. Поэтому первый очень важный вопрос внутри себя, прежде чем ты начинаешь кровать кем-то, mm -hmm. обсуждать что-то или ставить какие-то задачи, ты сам в себе разобрался или нет. И самое интересное, если ты смотришь не только на мир вокруг себя, но ты ездишь в такие вот поездки, как, как мы сделали в долину, когда ты приезжаешь в компании, которые уже состоялись, или, например, которые являются иконами стиля в определенном направлении, тогда топ-менеджер может прочелленджить себя не с точки зрения каких-то базовых знаний, умений, навыков, а увидеть, что есть другая культура. Мы приехали в Запас, это одна из великих компаний с точки зрения клиентского опыта, это был cultural шок это очень специфическая культура, сложно копируемая, это, наверное, одна из немногих компаний, в которой есть холократия. Но вот они это сделали, когда вас поощряют за то, что вы там 6 или 8 часов говорите с клиентом, и вас не наказывают, вас воборот, поощряют. Когда вам вменяют должностные инструкции, что если у нас нет этого товара, то вы должны клиенту советовать товар конкурента, потому что мы уважаем клиента. Ну то есть это вообще принципиально другая схема. И пока ты сам это не увидишь, то есть время от времени любого человека нужно доставать из своего, там не знаю, удобного мирка, который сложился, вывозить куда-то, почему мы любим вот такие вещи, и показывать, есть другое. Мы не говорим, хорошее или плохое, но есть другая модель. И если ты не начнешь это все применять на себя, не начнешь челленджи себя, то ты начнешь меняться. Почему дети столь эффективны, почему они так быстро развиваются, а они ничего не боятся, потому нечего терять. И третье, они абсолютно уверены, что их все любят, все будет хорошо. и они вместе с родителями, ну если им повезло, там в семье все нормально, то они вместе проходят тот путь развития, который обеспечит им ну, просто сумасшедший рост. В взрослой жизни мы обрастаем знаниями, умениями, навыками, там регалиями. И, так далее. и весь этот мотлах мы тянем за собой, мы боимся показаться быть глупыми, мы боимся ошибиться, и мы прячем свой страх за многими составляющими, за кучами там встреч ненужных и так далее. И так далее так Очень часто для того, чтобы понять это, нужно выйти из привычной среды. Не знаю, в долину съездить, не в долину съездить, увлечение какое-то новое получить, принципиально другое. То есть прочелленджить себя, выйти из комфортной зоны. Посмотреть на себя и сказать, упс, упс, но видно, да, я тут хорош, но по сравнению с вот этими ребятами, я не настолько хорош. Значит, мне есть куда развиваться. Человек должен челленджить себя все время. Это норма. То есть сегодня это уже стало нормой. Пока мы в голове не переключим этот вентиль, потому что раньше Генри Форд изобрел конвейер и 70 лет мог штамповать определенный продукт. Нету этой опции более, учитывая друзей китайцев, которые приходят с этим же конвейером в 5 раз дешевле, быстрее, эффективнее и так, далее, и так далее. Поэтому идти по… Кстати, в очень многих странах сейчас, в том числе в Германии, выделяются специальные финансовые ресурсы для того, чтобы поощрять у детей creative thinking. Потому что до пяти лет формируется база креативного мышления. Если этого не сделать, то взрослой жизни крайне сложно вот такие вещи в себе культивировать. Но это не означает, что нельзя. Можно. Иначе ты просто становишься не столь эффективным, не столь быстрым, не столь конкурентным. Это основная проблема. Да, про страх я абсолютно с тобой соглашусь, потому что с чем мы тоже сталкиваемся, мы видим, как руководители достигают какой-то определенной должности. Его задача удержаться в своем кресле. Любой ценой. Любой ценой, да. И дальше, а что за этим будет, к чему это приведет компанию, тоже совершенно второстепенно, потому что его задача просто удержаться. И, и многие руководители, я продолжу то, что говоришь, многие руководители превращаются в такие памятники, в живые памятники, которые изрекают истины. И эти истины были хороши, может быть, пять лет назад. В чем проблема большинства опытных менеджеров? Они, по сути, пытаются повторить свой успех, который был когда-то, 5-6-7 лет назад. В это же время появляются принципиально другие схемы, сложные, нестандартные, необычные, либо другие конструкции, управленческие решения, скрам, Agile, это же вообще принципиально другая вещь. И натянуть его вот на человека, который уже состоялся, крайне сложно. И пока ты внутренне это не примешь, то вопрос, опять мы возвращаемся к трасту. Mm -hmm. Если я хочу к этому анкендоту мышки, станьте ежиками, да, только как, я не знаю. Но если я хочу, чтобы у меня что-то начало изменяться, первый очень важный посыл, либо я сам это говорю и сам это делаю, либо то, что я говорю, не соответствует моему поведению. Если это не соответствует моему поведению, тогда я начинаю в это не верить. Точно так же, когда ребенок подрастает, он начинает челленджить своих родителей. Потому что когда он маленький, мы говорим, дотя скушает за папу за маму, и дотя кушает, потому что ничего не понимает. А потом со временем дотя говорит, не хочу я этого кушать. Вот когда она говорит, не хочу я этого кушать, у вас начинаются первые проблемы. Но большинство сотрудников вам не скажет, я не согласен, я не, не, не хочу. Это будет либо тихий саботаж, либо снижение лояльности, значит снижение эффективности и так далее. И так далее. То есть цена сегодня личной неэффективности и не гибкости руководителя просто становится критичной. Поэтому столь много внимания уделяется развитием лидеров, менеджеров, собственников. Потому что от того, насколько они сегодня full on power, то, что называется, да, насколько у них полно этих энергетических ресурсов, потому что когда они себя загоняют в этот микроменеджмент, у них нету сил больше не то, что на creative thinking, на что-либо. Где взять энергию лидеру? Один из… Я говорил эту фразу, одна из очень известных фраз, которая существует в мировой философии — «Истину человеку дать нельзя». Ее либо найти, можно найти внутри себя, либо вообще никогда не найти. Вот если человек действительно начинает заниматься саморазвитием, он начинает совершенствовать себя, челленджить свои какие-то установки, появляется дополнительная энергия. Потому что если этого нет, то у человека начинает ну, формироваться, как это сказать, не я радуюсь жизни, не я живу и наслаждаюсь жизнью, а это превращается в кабалу, там, в кабалу работы, в кабалу каких-то там тяжелых обязанностей и так, далее, и так далее. И если посмотришь на очень многих руководителей, первый такой признак руководителя авторитарного, который зашел в микроменеджмент, энергии нет, эмоций мало. А, а это же приводит к тому, что пропадает вот эта вот вещь очень важная, люди начинают пользоваться властью позиции, но не властью личности. Компания может дать вам власть позиции, но она не может дать вам власть личности. И только у вас появляется такая ситуация, то в вашей команде очень скоро появляется лидер неформальный, который начинает трактовать вашу точку зрения, ваше поведение. И когда вы закрываете дверь после очередного совещания, он говорит, слухайте сюда. Вот жили мы так и будем мы так жить. То есть самый эффективный руководитель тот, который соединяет как власть позиции, так и власть личности. Тогда вы имеете действительно власть и вы имеете совершенно другое авторитет. Ну, такую силу своих решений, убеждений и так далее, так далее. Но если вы только лидер, то, что называется с точки зрения должности, вы очень несчастный человек. Ну, тогда вы еще и лидер с точки зрения удержания своего кресла не более чем. Если говорить про определение «управленческая зрелость», это что для тебя? Управленческая зрелость — это э, достаточно сложно. Вообще слово «зрелость» достаточно сложно понять, но тем не менее. Это когда ты способен нести ответственность за свои поступки. Когда мы добавляем управленческую зрелость, это когда ты понимаешь, что перед тобой разные типы людей, и они тоже находятся на разных уровнях зрелости. В чем проблема большинства управленцев, вообще большинства людей. Мы воспринимаем своих коллег, либо своих знакомых не такими, как они есть сейчас, а такими, как мысл... сложилась у нас точка зрения о них. И это, по сути, является основой для управленческих ошибок. Управленческая зрелость — это когда я воспринимаю человека таким, как он есть сейчас, в эту минуту времени. Потому что люди меняются. Например, очень часто партнеры в бизнесе, которые прошли длительный исторический путь, привыкли друг к друг другу. Но мы люди, у кого-то сейчас этап развития, у кого-то этап спада. И если я на каком-то этапе своих решений, отношений не понимаю, что человек, который рядом со мной изменился, я совершаю управленческую ошибку. Потому что мой уровень зрелости может быть недостаточным для понимания того, что происходит с человеком сейчас. И тут мы возвращаемся ко всем вот этим научным доктринам. Но Управленческая зрелость — это способность понимать людей в тот исторический момент, когда я принимаю решение, и понимать, что они меняются, что э, они требуют времени, внимания. И сегодня и роль HR тоже поменялась. Хороший руководитель должен становиться HR. Я неоднократно говорил о том, что профессия HR меняется. HR в классическом понимании умирает. Но HR как человек, который работает с людьми, а наиболее востребованные люди, наиболее эффективные люди, они сложные. Они реально сложны. Тот, кому дано больше с того спросится, больше, как, как говорится. То есть люди, которые вам приносят больше всего результата, они требуют больше всего внимания, фидбэка, общения. Это все тяжело, это эмоционально тяжело. Это требует вашей вовлеченности, времени, здоровья, в том числе, потому что вам вместо того, чтобы ехать домой, нужно сесть и поговорить с человеком. Вот все это приводит к тому, что управленческая зрелость это понимание, с какими людьми я работаю, и предоставление тому человеку, который со мной работает, именно. Того управления, которое сейчас востребовано, Потому что здесь же может быть и обратная сторона. Я начинаю развивать человека, который сам к развитию не готов. Мало того, я же могу привести к очень серьезным проблемам. Когда я начинаю на основе каких-то своих субъективных, комплексуальных вещей развивать человека, тем самым показывая ему, куда он может расти, а сам человек к этому не готов, это заканчивается часто большой бедой. Очень многие управленцы совершают эту ошибку. И вот управленческая зрелость — это зрелость управленца, с точки зрения понимания того, с кем он работает, и взять и на себя ответственность за свои поступки. Потому что если я начинаю предлагать те инструменты развития человеку, которые э, я считаю нужным, то я даю себе отчет, что это поменяет его жизнь. И вполне возможно, он к этому не готов. И много-много таких вещей. И сегодня это становится все болезненнее и болезненнее. Потому что украинский рынок труда сузился, мы не можем терять людей. Если Facebook или Google могут пылесосить весь трудовой рынок мира — мы пока не можем пылесосить весь рынок мира. Поэтому ценность сотрудника растет, потеря сотрудника, а мотивационная потеря — это вообще отдельная история. И это часто приходит к управленцу. Управленец должен сам формировать свою управленческую команду или же это может поручить HR? Не будет ли тогда эта команда HR, а не управленца? Вот как ты к этому это, относишься? Вот, в моем понимании, если управленец не формирует свою команду, HR не поможет. Тогда это будет команда HR, кого хотите, но это точно не будет ваша команда. Другое дело, насколько HR близок к этому управленцу. То есть есть между ними синергия. Это партнеры, потому что в этой ситуации HR превращается в партнера, а не в подчиненного. Потому что если поставить задачу, Сформируй мне команду, это очень ну, странная задача. Потому что если я соберу команду, как я ее понимаю, на основании своего какого-то видения, которое с твоим видением не синхронно, либо может быть диссонировать в каких-то вещах, то ты получишь это. Ты получишь команду HR, по сути. И тогда какие вопросы? Чего на зеркало пенять, коли уже криво, да? То есть это вот из этой серии. Не ты же занимался формированием этой команды. Это как родители делегируют право воспитания своего ребенка няне. И время от времени впрыгивают только в эту тему, а потом удивляются: блин, почему ребенок вырос? Друг? Ну, вот копия няни какой-то части. То есть вы не можете. Это слишком важная задача, чтобы кому-то ее делегировать. Но это означает, что человек, который помогает вам реализовать эту задачу. Он с вами на одной волне, он разделяет ваши ценности, он является вашим партнером, и вы с ним вместе проходите путь, а не ставите ему задачу, чтобы он сформировал команду. Это большая ошибка. Сейчас есть такая хайповая история, когда компании ставят себе цели там, вырасти на 5-10 раз. И тем не менее я знаю, что твой подход — это устойчивое развитие. Как не хайповать в этой теме и все-таки двигаться постепенно, но уверенно, нежели ставить там, себе цели умножить на 10 и, например, не доплыть, не допрыгнуть? Но развитие любой ценой — это, наверное, одна из самых таких неприятных составляющих. Может быть, и на 5, и на 10 вопрос в том, насколько готова организация. Организация готова с точки зрения систем, с точки зрения людей, с точки зрения ответа на всех базовых вопросов внутри себя. И тогда у вас может быть действительно вот эта геометрическая прогрессия. Но это означает огромную работу, которая проделана до этого. Поэтому, когда мы говорим, вот там эта компания буминг, это означает, что буминг? это значит, что собраны правильные люди с одной и той же подходом к тому, как они дискутируют между собой. Люди, которые принимают друг друга, и которые готовы услышать друг друга, и которые вырабатывают совместные нестандартные решения. То есть, вот что мне очень Долине понравилось, они действительно собирают разных людей, разных по вероисповеданию, разные по культурным каких-то особенностям, и не дают шанс каждому вот зайти в такой разный микрокосм. И столкновение вот этих разностей приводит к новым каким-то суперическим вещам, да, которые делают вам ну, просто прорывные моменты. Но это означает, что лидер, HR, они готовы к этому. Потому что, ну вы представляете, как это сложно? Очень легко построить людей в группу, сказать, вот это черное, вот это белое, не будет нумерического роста, не будет. Это будет очень грустная история. Но если мы хотим большого роста, большого там бума, это не с этим нет это следствие, а следствие Причина этого следствия состоит в том, что созданы условия, в которых я могу привлекать на постоянной основе нестандартные решения. Где нестандартность, где не норма, становится новой нормой. Потому что у нас, если вы посмотрите на большинство наших корпоративных культур, это четкие правила. И вот эта крошка, сын пришел к отцу и спросила а что такое хорошо, что такое плохо. Да? Вот мы сказали, это хорошо, это плохо. А все, что не хорошо, не плохо, это не наше. И тогда мы четко ограничили свой ареал, свой мир, свое понимание. Если вы посмотрите на вот этих ребят, которые у нас у всех на, на устах сейчас, они как раз теми хороши, что они дают возможность собирать абсолютно несочетаемые вещи и получают принципиально новые решения. Но они этим управляют. То есть за этим стоит титаническая управленческая работа. И менеджеров, и HR в том числе. Потому что ну это, это более, как сказать, более элегантная работа. То есть сегодня... Все больше и больше такой персональной работы с наиболее знаковыми людьми. Потому что процентов 20 людей, от 10 до 20 по разной статистике, людей, это те люди, которые создают новый ритм бизнеса, новые идеи, новые концепции, новые продукты. 80% людей — это те люди, которые вместе с вами эту систему дальше двигают. Но вот эти инноваторы — это люди, которые, по сути, часто вбрасывают нестандартные решения. Их не так много. И есть люди, которые требуют к себе большего внимания. Не может быть унифицированный подход ко всему персоналу. Поэтому есть такое хорошее правило, трудно быть эффективным, не будучи противным. Вот большинство людей эффективных, они крайне сложные. Поэтому если вы делаете единые стандарты для всей компании, скорее всего, часть людей, которые могут принести вам эту новую данность, которая позволит вам прыгнуть, она просто уйдет. Она просто уйдет. Поэтому мы начали работать стартапами. Поэтому мы пытаемся с этими… Это сложно, это очень сложно, потому что они другие, они принципиально другие про счастье очень сложные концепты на сегодняшний день я до сих пор верю в то что счастье это очень индивидуальное понятие почему потому что внутри счастья есть эмоции как фактор очень важный и поэтому если мы говорим про честное понимание счастья вот такое оно очень очень индивидуально очень внутреннее и каждый человек по своему понимает счастье счастье очень сложно оцифровать лояльность можно оцифровать вовлеченность можно оцифровать счастье это все-таки достаточно субъективный индивидуальный посыл. Другое дело, что я могу создавать условия внутри организации, где больше счастливых людей. Что значит больше счастливых людей? И что за условия? Люди находят возможность реализации себя. Вот чем хорош запас? Они платят 2000 долларов вам, если вы пришли в компанию и поняли, не ваше. Они просто платят деньги, чтобы вы ушли. Ушли потому, что они собирают людей по вот этому принципу. Человек комфортно обслуживает других людей. Потому что они верят в то, что только счастливые люди могут счастливо обслужить клиента. То есть это определенный тип человека, которому нравится обслуживать других. Который, у которого развиты коммуникационные навыки, которые это развиты. То есть они собирают, они собирают разных людей, но в этом направлении. То есть они не берут производственников, например, да, которые привыкли там по более жесткой системе работать. Вот это одно из таких решений. То есть создание культуры реализации тебя как личности в организации. И сегодня везде очень многие люди выбирают. Вот это мое, вот это не мое. Вот это подходит мне культура. Вот LinkedIn, вот Запас, вот Facebook, вот Apple. Это принципиально разное. Вот Google, вообще разные компании. И, кстати, очень многие сотрудники Гугла, поработав в Гугле некоторое время, потом говорят, стоп, все, вот дальше компания про свое, а я про свое. Но в том числе некоторых из них возвращают обратно, они приходят обратно в компанию, потому что они соотнесли свое видение, свое понимание того, что их счастьем является, да, за пределами компании. И тогда они действительно поняли, насколько внутренний мир Гугла позволяет им реализовать свои какие-то вещи. Вот, скажем так, сделать… А ты фишел счастье? Ну, это такая тема очень, как вам сказать, это как брак по расчету. И возвращаемся к теме трасс. То есть миф, как раз, что счастливые сотрудники это более высокоэффективные сотрудники, не совсем корректный. Это не совсем так. То есть у каждого же понимание свое, и оно накладывается на это. То есть если мы говорим «счастливый…» например, очень многие люди делают ряд волонтерских вещей не потому, что они эффективны, а потому что они так хотят, это их веление души. Поэтому, если мы создаем условия, где человек может выплескиваться и делать что-либо, э, неведомое какой-то материальной мотивации, это один из аргументов. Например, в Академии мы проводим очень много нефинансовых активностей. Всякие спикинг-клабы, кной рисуют, танцуют и так далее, так далее. Вы увидели, какое количество людей в этом всем тусуется? Потому что это тоже своя тусовка. Вот сегодня система обучения и развития это возможность в том числе человеку показывать, есть другие опции в твоем развитии. И мы хотим показать, что вот достижение счастья с точки зрения, ну так, честной психологии, это и есть счастье как таковое. Потому что когда вы достигли поставленную цель, вы прошли какой-то жизненный цикл. Вот вы, вы стали и там больше, вы на пять, э, пять раз увеличили свой бизнес, вы получили приз. Вы ощущаете себя в тот момент счастливым? Либо вы дошли до этой цели, и вы просто констатировали, что я сюда дошел. И вспоминаете свой процесс достижения как самые счастливые этапы в своей жизни. Это касается и спорта, это касается бизнеса, это касается писателя, который писал, мучился, страдал, написал эту книгу, потом выдал эту книгу и чувствует эмоциональное выгорание. Потому что, как научить людей получать удовольствие от процесса? А вот в этом, наверное, сегодня есть историческая роль Чара, потому что это тот человек, который вместе с руководителем, с собственником бизнеса, он должен через ключевых людей в компании по сути вот эту культуру привить, Потому что достижение счастья это и есть норма на сегодняшний день, а не констатация свершившегося факта. Потому что в тот момент это, это как старая картинка: вот мы стоим у подножия горы, и для нас счастье это вот этот пик. Вот мы его достигли. Но уже на этом пике мы видим новую вершину, которую отсюда нам не было видно. И для нас новая вершина будет новым счастьем. И мы каждый раз будем понимать, что новая вершина является все новой и новой. Безусловно, на каком-то этапе мы начинаем принимать для себя решение. Может, недостаточно, Хотя мы тогда, то, тогда точно должны понимать, что с этого момента наступают очень большие внутренние челленджи. Достаточно и стагнации, это, мне кажется, очень близкие понятия. Очень близкие понятия. Учитывая, насколько конкурентный мир в тот момент, как Алиса говорила в «Стране чудес», да, почему пиковая вайдамы почему мы тут все время бежим? Да? Потому что если мы хотим двигаться вперед, то мы должны, если мы хотим оставаться на месте, мы должны двигаться еще быстрее а не то, что мы хотим двигаться вперед. То есть скорость растет все быстрее, быстрее, быстрее. Нравится или не нравится, либо ты внутри этого, либо ты имеешь свой какой-то другой проект, но тогда ты должен понимать, что у тебя это ну, не совсем бизнесовые вещи. Да? Есть бизнесовые тренды как таковые, и сегодня скорость определяет определенное, ну такой, ну один из секретов успеха. Насколько вы быстро меняетесь, насколько вы быстро адаптируетесь, насколько вы являетесь ини инициатором изменений, инноватором. Сегодня это вот... То, что является ну, секретом успеха, наверное, бизнес-организации. Эм, Где-то лет пять назад на одном из тренингов мне какой-то бизнесмен говорил, слушай, ну я кирпичи произвожу. Ну не будет инноваций в кирпичах. Я говорю, я разочарую тебя, скорее всего. Потому что появятся друзья китайцы, которые будут производить кирпич дешевле, еще логистически сюда доставлять дешевле. Либо придумают какую-то вещь, как делать кирпич из другого материала. Которая заменит кирпич вообще. Что и произошло. То есть сегодня нравится нам или не нравится... Если мы не имеем в себе вот этого генокода организации, то мы тогда должны уходить в мир копирования, а тогда мы понимаем, что мы конкурируем с принципиально другими ребятами, которые уже более эффективны чем, и дешевле, чем мы. Их очень много. Завершая нашу беседу, раскрой занавес. О чем мы будем говорить 16 апреля? Есть несколько тем для дискуссии. Мы сейчас как раз на этапе отбора. Мы, безусловно, поговорим про «mental health». Сегодня один из очень таких важных интересных трендов. И по теме того же Давоса до 2030 года, тема вообще mental health будет там, исчисляться ярдами просто с точки зрения вложений компании в эту тему. Это как раз к теме нашей дискуссии. Раскрой понятие, что оно в себя включает. Сегодня это достаточно еще широкое понятие. Мне кажется, что оно еще формализуется с точки зрения наполнения. Но мы говорим о том, что сегодня все те вызовы, которые стоят перед бизнесом, Говорят о том, что человек. Ну вот есть два чип. Перевести на простой русский язык. Есть руководитель, который приходит домой в таком состоянии, что он может только упасть и заснуть. А есть, который приходит, еще рисует, поет с ребенком возится и так далее, и так далее. Вопрос уже не сколько в тебе силы, не сколько в тебе энергии. Сколько ты потратил, сколько у тебя осталось. То есть сегодня можно создать такую бизнес-среду, где я буду тратить ровно столько энергии, столько мне нужно, восполняя эту энергию с точки зрения и своих психол психологических каких-то усилий, физиологических усилий, психосоматических и так далее, и так далее. Либо же я убиваюсь на работе. Есть очень много людей, которые в бизнесе вот таких руководителей старой закалки, если посмотрите на них, вот они такие, вот, ну как вам сказать, видно, что человек прошел жизнь да, и вот мы, мы смотрим там на руководителей, которым 45-50, и ну, очень многие из них физически очень тяжело выглядят. Мы, кстати, в, сегодня в Академию ведем дискуссии о том, как сделать тренинг по mental health, в том числе и с точки зрения физической формы. Поэтому все больше и больше программ о фитнесе, Медитация, о здоровом питании, йоги. о йоге, о определенных вещах, которые связаны с аутотренингом и так, далее, и так далее. И это абсолютно нормальная вещь. Потому что что ты ешь, сколько ты спишь, как ты проводишь свое время, они действительно обеспечивают тебе дополнительный энергетический ресурс, который позволяет продолжить твою жизнь не только в бизнесе, а вообще в жизни как таковой. Мне легко об этом говорить, потому что несколько лет назад вот внешняя среда заставила меня измениться. У меня родилась дочка. А в чем сила маленьких детей, особенно дочек, особенно в возрасте, она в 40 лет у меня родилась, они другие сейчас, и ты понимаешь, дети, кстати, очень много не любят старых родителей. Не старых по возрасту, а старых с точки зрения дряхлых. Ментально. Ментально. Угу. Дети, они не понимают, что такое возраст. Они хотят вас всегда, когда им это нужно. И поэтому, если вы приходите с работы, у вас нету сил, вы никакой выпадаете, это большая беда, потому что ребенок ищет ответы на свои вопросы. И вот Моя малышка заставила меня пересмотреть очень многие посылы, в том числе с точки зрения еды, как я живу, как я питаюсь. Я сбросил сильно вес, и после этого мне никто уже не расскажет о том, что это невозможно. Это все возможно. При этом есть пару важных составляющих. Вы должны ответить для себя вопрос, что вы внутри себя хотите. То есть И таких вопросов достаточно много базовых. Но если вы их закрываете внутри себя, если вы находите вот этот эмоциональный рычаг, он вас переворачивает и в 40 лет, и в 50 лет, и в 30. Можно быть 20-летним стариком и 60-летним юношем. Я очень сильно тебя понимаю, потому что мне надо, недавно задали такой вопрос, Алена, какая твоя миссия? Я говорю, слушайте, ну я могу очень громко заявить, моя миссия повышать, управленческую культуру ведения бизнеса там, и все, все, все тому подобное. Я говорю, слушайте, если просто моя миссия всегда быть интересна своему девятилетнему сыну, через 10 лет ему будет 19, и я хочу, чтобы я была ему интересна. Вот, наверное, в этом есть моя миссия, поэтому я занимаюсь тем самым как непрерывным развитием. Мы сегодня с тобой как раз об этом. Ну, это очень женский ответ, но очень честный. Точно так же я бы хотел там, выдать свою дочь замуж, я бы хотел увидеть своих внуков, да, дочки. -то. то есть это те вещи, которые ставят вашу цель за горизонтом там, очень длинным, что обеспечивает вам приложение принципиально других усилий и наведение порядка в своей голове. Ну, определенного. да, то есть Потому что если вы не разберетесь со своими тараканами, если вы живете только по каким-то стандартным схемам, по которым вы пришли до определенного периода жизни, вы же ничего нового несете. Вы начинаете копировать, копировать, а каждый год копия хуже, хуже, хуже, хуже, хуже, ценностью ниже, ниже, ниже. И в этом как бы вся ну как бы неприятная сущность сегодняшней жизни. Нету больше времени на то, чтобы протянуть вот этот период копирования каких-то историй успеха. Это становится в историю ну, таких трагедий. Потому что очень много памятников и очень мало живых, активных. Мощных, интересных собеседников, управленцев. Вот это одна из тех вещей, которая явно видна, когда вы приезжаете в какие-то места типа Долины, типа Юнита. Девяти молодых, которые не боятся, несмотря на ваши авторитеты, не на ваши заслуги, они вас челленджают точно так же, как челленджит тебя, твой ребенок. Это правда. Каждый божий день, да? У тебя есть энергия, нет? Почитай мне сказку, там, не знаю, в 10 вечера, а ты хочешь спать. Это, это вот все об этом. И если ты внутри себя эту работу провел, то ты получаешь удовольствие от каждой секунды жизни на планете Земля. Тогда у тебя появляется эмпатия, тогда у тебя появляется желание слушать. Это можно научить, но если у тебя нету навыка, это ерунда. Это можно научить, можно сформировать. Но если у тебя нету мотивации меняться, то сколько бы тебя не учили. Вот есть люди, которые ходят, ходят, учатся, учатся, учатся, учатся, а им как вот это... Рыбкий зонтик, да, вот он не помогает ничего. Потому что если ты внутренне перезапустился, и ты ответил себе на внутренние вопросы, зачем, зачем? кто я, какая у меня там миссия, цель, видение, только не вот не серия высокопарных слов, а очень просто, очень. и тогда мы возвращаемся к теме счастья. Потому что если человек внутренне счастливый, он четко понимает, ради чего он живет, что он делает, как он делает, он светится, люди это чувствуют. Либо же он использует власть позиций, и говорит, нужно делать так, а не по-другому. Это власть позиции, но не власть личности. Потому что сегодня хороший лидер, скрам вообще технологии, если возьмете, его не видно. Лидер — это человек, который создал условия, но его не видно. Он не впереди на лихом коне, он вообще сзади. Он создает условия, в которые команда может сделать результат больше, чем каждый из них по отдельности. И точно больше, нежели он. Потому что вы не самый умный, не самый одаренный. Вы можете быть самым наглым, но это не означает, что вы будете самым успешным. Вот... Вот сегодня вот об этом идет дискуссия. Поэтому меняется концепция счастья. Счастье не может быть больше таким, знаете, коллективным, одинаковым. Это вот в, том, в той парадигме Советского Союза, когда нам четко говорили, что такое хорошо, что такое плохо. С этим уже сложнее. И я думаю, вот этот культурный вызов стоит перед украинским сообществом самым-самым-самым большим образом. Только эта тема где-то внутренне примется. А я очень надеюсь на поколение вот этих 20-летних, 30-летних, которые сегодня становятся управленцами. Потому что там ну, поколение 15-летних, они еще как бы заходят в эту историю. А от которые уже, уже 20-25, у которых есть первая позиция среднего звена, или уже у тебя даже чуть повыше, это те люди, которые уже должны нести этот новый культурный код. Не с точки зрения декларации, не с точки зрения того, что меня научили в бизнес-школе, а с точки зрения реального поведения и реальных действий. Тогда придет то счастье, а у каждого... Друзья, 16 апреля мы будем проводить шестую ежегодную конференцию People Management. Если смотря это видео вы думаете, что вы в своей комнате самый умный человек, вы находитесь не в той комнате. Приходите, будет интересно.